Сбербанк работает над пилотным сервисом по геоаналитике. Благодаря этому сервису можно будет анализировать банковские операции россиян и сопоставлять их с расположением торговых точек. В банке сообщают, что информация будет обезличена. С помощью нового сервиса можно будет отслеживать миграционные потоки населения, и бизнес может получать рекомендации по размещению своих точек. С помощью данных геоаналитики Компании понимают, какие предпочтения есть у населения данного города относительно того, где бы они хотели проводить время, где бы они хотели совершать покупки. То есть для бизнеса это возможность действовать не на угад, а точно понимая, что их движение совпадает с движением людей. Несмотря на выгоду для бизнеса, у этой системы есть также существенный минус. Это безопасность использования личных данных. Геоаналитика ⁇ это не персонифицированный сервис. Там не отслеживается движение отдельного человека, отслеживается движение в целом массы потребителей. Но тем не менее исходные данные, они ведь формируются э, исходя из платежных сделок э, конкретных людей. Если вот эти исходные данные будут э, утеряны, то можно будет, наверное, из них вычленить информацию, относящуюся к каждому из нас уименно. Сервис должен заработать в рамках платформы Сбераналитика, о запуске которой Сбербанк объявил 13 октября. Она будет продавать потребительскую экспертизу, и пока нам остается только догадываться, по какой цене и каким бизнесом данная система будет по карману. Кристина Надышина, Диана Желенкова, Универньюз.